Здравствуйте, уважаемые! Это дебютный выпуск на канале Джон Невский Панк Channel. Меня зовут Егор. Сегодня кулинарим. Сегодня у нас лещ. Подогнали мне его позавчера. Я его тщательно почистил, выпотрошил, отрубил голову, хвост. Сейчас он уже в подготовленном виде ждет, когда мы его отправим в духовку. Давайте сначала мы его взвесим. Запекать мы его будем в фольге. Получается, лещ у нас 870 грамм. 870 граммового леща, подготовленного здесь, уже внутри у него, пару долек лимона, натерт он с солью, сверху лук, по бокам натерт также солью, посыпан перцем, промариновался он в таком состоянии где-то примерно полчаса. Сейчас завернем в фольгу и отправляем в духовку на 180, может быть где-то 200 градусов. Майонезика, майонеза, лук, лимон и обязательно майонез. Здесь чуть меньше одного стакана. Хорошо размазываем. Не жалеем. Ничего страшного. Для начала и так сойдет. Все. Внутри майонез пихать не надо. Он нужен для пропиточки. Чуть меньше. Это тут грамм 150. 150 майонеза. Вот теперь нашего яхонтова отправляем в духовочку кармашек кармашек закрыли 250 грамм риса. на него пол литра воды, щепотку соли, хотя можно даже еще меньше было, так чисто символически, потому что будем добавлять соус, он даст свою солоноватость. Выбираем на мультиварке программу. Промазал по второму кругу пошел. Скажем старт. Время готовки риса очень сильно близко к времени приготовления, собственно, леща также из другой рыбы, что у нас была, нам еще подогнали окуней, и у меня еще было два жереха, двое из этих. Рыбин, один окунь и один жерех, были беременные. Нам получилась вот такая вот икорка. Она с солью с перцем уже ждет своей участи. Мы ее обваляем в муке и отправим жариться чуть ближе к окончанию готовки леща и риса. Так что включаемся минут через 20-25. Ну вот, в общем, уважаемые, у нас вот столько вот времени осталось до окончания готовки риса, что примерно совпадает с окончанием времени готовки нашего леща. Мы его пока не тестили. Мы за это время сейчас аккуратненько заготовим икорку. Вот наша икра. Уже нарезал зелень, леща мы украсим. Я впервые в жизни делаю икру, так что все будет по инструкции, полученной от третьей стороны. Обваляем в муке с и обжарим. Где-то где это вот так вот все должно выглядеть. Как-то так. Наверное, даже можно чуть побольше газик сделать. Мы будем чуть пошевеливать. Есть версия, что это все делается довольно быстро. И вот мы вернулись наш уважаемый клещу Лещ готов. Посыпан зеленью, укропчик, лучочек. В таком вот он виде у нас вылез. Вот наша обжаренная и обваленная в муке икра. Рис. Обязательно под леща белое вино. И обязательно под всякие движухи в 11 часов вечера, Александр. Сейчас мы будем пробовать леща. Саша, бери вилку. Что-то вы не подготовились, не раскидали его по тарелке. Мы возьмем так как-то... А, он такой вообще нормальный. Такой вот прям... Да, можно заценить. Я думаю... Я думаю... По-моему, вообще самое оно. Лимонный сок дает то, что надо. уже полностью растворилась. Да, кислинка легкая, это, по-моему, прикольно. Мне кажется, вот так вот выковыривать его, вообще оптимальный вариант вот мяса. Кости останутся, мясом наелся. Некоторые, конечно, все равно попадутся. Не, он вообще идеально пропекся за 28, за 30. За 30 минут. Потому что надо. Вообще отличенько Вот Монтиварка что-то прикольнулась Рис дала какую-то кашу Лук вот тоже дал Свою сочность Ну, Идеально, да, вот так вот снял Кости остались толстые Мелкие-то все равно попадаются Шикарно. Шикарно Мне нравится Вот для первого раза, вот моего первого опыта работы с вещом По-моему вообще то, что нужно Зашибись Четко Хорошо. Икру надо попробовать. Вот первый раз икру жарил. Здесь вот и два вида икры. Вот так вот она выглядит. Это вот у нас, по-моему, икра окуня. Зубам не липнет? Зубам не липнет. А вот такая чуть более оранжевая. Это икра жереха. Ну как бы имеет место быть. Вот так типа типа а Он ну, как бы как блюдо основное, конечно, никого не зайдет. Я можно, конечно, какую-то пасту перемолоть, там что-то типа паштета замутить. Так, как бы да. Все равно в рыбе она остается чуни. Не... Замечательно. Короче, на леща 860 грамм вместе.. С лимоном и луком вот такой вот вышел у него вес, уже полностью очищенного. Вышло 30 минут готовки, сверху один стакан при 220, 220 градусов в духовке запекания в фольге. Получается офигенский Да, он под люка костлявый, но вот при такой запекаемости вот так вот если его выковыривать, кости остаются, мясо съедается. И довольно эстетично выходит. Зеленуха вообще, ну, то, что ну, надо. Кстати, вот такие вот вещи. Да, Там да, да. Так что подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, если хотите новых видео. Обязательно будут. До свидания. Пока.